Доброго времени суток, дамы и господа. Многие люди думают, стоит ли им играть Dragonflight, не стоит ли им играть Dragonflight после долгого перерыва. Ведь это нужно еще покупать от дополнения. А если учетная запись прикреплена к РФ, то нужно покупать его на каком-то стороннем сайте. Либо просто-напросто голдишку зафармить, потом перевести в жетоны, а жетоны в рубли. И только уже после такой манипуляции купить дополнение. Это нужно временно, это нужны усилия например вообще вов WoW не играл и им с нуля нужно все покупать это еще shadow нужно покупать но на текущий момент имеется просто максимальная щедрость от близов довольно-таки интересная и давайте ее рассмотрим return to WoW and get shadow lens free вернитесь в world of warcraft и получите shadow lens бесплатно довольно-таки интересная акция у нее довольно-таки громкое заявление довольно-таки громкое название окей вы не имеете Shadowlands на текущий момент. Вы можете получить его вплоть до 5 сентября 2022 года. Бесплатно. При. Довольно-таки интересно. Можно получить бесплатно его базовое издание. Давайте переведу на русский язык, чтобы все-таки было попроще восприятию. У вас еще нет Shadowlands. Загробная жизнь вас ждет. С настоящего момента и до 5 сентября 2022 года вы можете получить бесплатную копию Shadowlands. Базовое издание, вместе с повышением уровня персонажа до 50 уровня. Приложение Battle.net для ПК. Играйте полную версию Shadowlands, заранее начните подготовку к запуску Dragonflight в 2022 году. Напомню, дополнение Dragonflight выйдет не позднее 31 декабря 2022 года. А по утечкам там довольно-таки даты интересные. Окей, само собой, сразу же вопросы, что нужно для этого сделать. И вот абсолютно все прописано по пунктам, то есть что нам нужно сделать для того, чтобы получить Shadowlands бесплатно. Открыть настольное приложение Battle.net, имеется в виду установленное на ПК, и войти в систему. То есть просто-напросто залогиниться, зарегистрироваться, например. Если не установлено, то загрузить его здесь. Даже вообще для удобства ссылка имеется на скачку. Можно кликнуть и скачать. Щелкните значок подарка в верхней правой части приложения рядом со значком колокольчика. Его невозможно не увидеть, этот значок подарка, там стопроцентно все его увидят. В окне подтверждения найдите свои подарки и нажмите кнопку «Заявить». По-английски как она правильно называется? «Playing». Получите. Запустите World of Warcraft и получите бесплатную копию Shadowlands базовое издание, а также повышение уровня персонажа до 50-го. Я скажу так, что эта акция довольно-таки интересная, и имеется один вопрос, вот после всего этого, будет ли работать это для Русикбента, так как мы знаем о текущей политике компании Blizzard по отношению к учетным записям РФ. Ну, как говорится, кто-то, если попробует, то дайте знать об этом в комментариях. У меня Shadowlands куплен, у меня и предзаказ Dragonflight а куплен, я это проверить никак абсолютно не могу, вы же дерзайте. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. Также ссылочку на эту статью закину в описании, чтобы вам было попроще найти ее. До скорого!